Всем здравствуйте! Я Эльмира Гафиатульна, филолог по образованию, переводчик-синхронист. Совсем недавно я столкнулась с очевидной потребностью улучшить свой голос. Я перешерстила интернет и обнаружила замечательный курс «Имидж речи и голоса». Я прошла только полкурса пока, но я уже вам с точностью могу сказать, что это большое удовольствие заниматься с профессионалом.